Приветствую вас, друзья, на моем канале. В этом видео я расскажу, в каких случаях нужно говорить «да» на переговорах, в каких случаях на переговорах нужно говорить «нет». Переговоры B2B – практика. Существует два мифа. Миф первый – что все время на переговорах всегда нужно говорить «да». «Гарвардская школа. Гарвардский метод». И приводит, как пример, фильм «Переговорщик», где главный герой ведет переговоры с террористами и действительно часто использует «да» и учит своих учеников тоже во время переговоров говорить «да». Но есть одно обстоятельство. Он ведет переговоры с террористами, поэтому он вынужден говорить «да». Есть другой миф. Сначала скажи «нет» на переговорах. Джим Кемп – авторитетный переговорщик, один из гуру преподавания техник ведения переговоров. Но и здесь не всегда нужно говорить «нет». Давайте разбираться. От чего это зависит? В какой ситуации мы должны говорить «нет» и в какой ситуации мы должны говорить «да» от трех факторов. Фактор один – сила ваших позиций. Ваша сила позиции сильнее, чем у вашего оппонента, или наоборот. Фактор два – вы хотите выстроить с ним длительное отношение, или это одноразовая сделка. Это касается стратегии ведения переговоров. Фактор третий – вы с ним собираетесь выстраивать Чисто человеческие отношения или нет? Итак, начнем. Когда мы должны говорить «да». В тех случаях, когда нам предложение интересно, когда то, что нам предложили выше в районе стартовой позиции, или находится на уровне нашей цели, помните зоны резервных возможностей – и когда нам с человеком интересно, важно выстроить отношения. Второе, когда мы говорим «да». Когда нам предложение интересно, но человек, в общем-то, для нас не представляет какой-либо ценности. Третий случай, когда мы говорим «да», да по сути дела это красивый отказ. Да, мы соглашаемся с предложением другой стороны, но при этом мы говорим «мы готовы у вас покупать, но с 50% скидкой». Ну, кто вам ее сделает?» Когда же мы говорим нет? Первое в том случае, когда нам предложение неинтересно и не интересен сам человек. Второй момент, когда нам предложение интересно неинтересно. Но нам нужно сохранить отношения с человеком. И мы говорим, Федор Иванович, это великолепное предложение, но у меня сейчас нет ресурсов. Как жаль. У меня нет ни временных ресурсов, ни финансовых. Может быть, позже я рассмотрю ваше предложение. Но вам большое спасибо, что вы со мной провели переговоры. Третий вариант, когда вам нужно получить преференции, скидки. И вы говорите, нет, на таких условиях я не согласен. Готовы ли вы предлагать другие мне условия? Я хочу рассмотреть и еще другие возможности. Вариант четвертый, о чем я уже говорил, когда вы говорите. Да, я согласен, но с той самой 50% скидкой. Друзья, всякий раз, когда вы ведете переговоры и думаете говорить да или нет, держите в голове эти три фактора. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. С вами был Игорь Вагин.